Во втором корпусе Казанского федерального университета состоялась лекция Дмитрия Талалаева –

старшего научного сотрудника механико-математического факультета МГУ. Научно-образовательный математический центр Поволжского федерального округа и Институт математики и механики имени Лобачевского организовал для студентов, магистрантов, аспирантов и ученых Казанского университета научно-популярную лекцию на тему «Полностью положительной матрицы в современной математике». Есть один сюжет э, математики, называется «Полностью положительной матрицы». Он возник, э, в конце XIX века

из одной очень простой механической задачи о колебаниях, ну, например, моста или струны. Вот. Оказалось, что в этой задаче есть очень серьезная глубокая внутренняя математическая структура, алгебраическая геометрическая. На лекции Дмитрий Талалаев рассказал о происхождении области полностью положительных матриц и о некоторых приложениях в задачах современной статистической физики. Также он разобрал один из центральных примеров кластерных многообразий –

Многообразие Грасмана очень рад сотрудничеству региональных математических центров. Я представляю Ярославский региональный центр. Думаю, что вот подобный вид взаимодействия между рабочими группами, между коллективами специалистов и

ну, такое взаимодействие, которое может быть вынесено на уровень э, такого обзорного научно популярного доклада, это очень важно и может двигать все эти инициативы региональных центров вперед. регионально научно образовательный математический центр, созданный на базе трех городов Казань Уфа Самара, не первый раз радует студентов встречами с московскими спикерами. В будущем мероприятие станет одним из многих в цикле научно популярных лекций. Арина Галямова, Александр Кузнецов, Универньюз.